Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Моноцков, а вы на канале Коллегия Адвокатов. Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве, судебной практике и свое мнение относительно событий правовой тематики. В этом видео я расскажу, как не стать жертвой мошенников в период пандемии и вынужденного перехода жизни в онлайн режим. Сегодня у многих есть опыт общения с мошенниками по телефону. В ходе разговора они пытались получить ваши персональные данные. Казусы, связанные с такими звонками, уже становятся анекдотами и постятся в социальных сетях. В этом выпуске я расскажу о новых способах мошенничества, связанными с распространением коронавирусной инфекции. Как правило, с незнакомого номера поступал вызов на ваш мобильный телефон. В ходе разговора собеседник представлялся сотрудником банка и сообщал о сомнительной транзакции с вашей банковской карты или заявке на кредит. При этом не исключено, что собеседник называл вас по имени. Узнать ваш номер телефона сегодня совсем не сложно. В распоряжении злоумышленников информация в сети, в том числе слитые базы данных различных организаций. Возможно, что в ходе разговора собеседник сообщал о задержании вашего родственника или знакомого сотрудниками правоохранительных органов и необходимости срочного перевода денег для исключения неприятностей. Нет нужды пугаться такого разговора. Крайне маловероятно, что телефонная компания спишет с баланса деньги или у близких действительно неприятности с правоохранителями. Поэтому, услышав такое, не стоит паниковать. Цель мошенника – получить от вас персональные данные, фамилия, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, паспортные данные и подобное, А также сведения о привязанной к телефону банковской карты. Поэтому можно просто прервать разговор. Или при соответствующем настроении можно побеседовать с абонентом. Желательно при этом включить аудиозапись. В дальнейшем, возможно, запись этого разговора станет популярной в сети или будет использована правоохранительными органами. Однако ни в коем случае не рассказывайте свои личные данные, не говорите номер банковской карты или ее пин-код. Если же из разговора станет понятно, что собеседник обладает какими-либо сведениями о вас, в вашей банковской карте, счета, то, безусловно, это повод сообщить о телефонном разговоре в банк или правоохранительные органы. Но приведенные случаи – это классика жанра. Мошенники же постоянно совершенствуют свои методы, ищут новые способы обмана. На сегодня сотрудниками банков зафиксированы попытки мошенничества путем выяснения персональных данных у граждан под предлогом оформления пропусков на передвижение по городу а также приглашение пройти медосмотр или сдать анализы на коронавирус. Или другой вариант – привлечение к административной ответственности за нарушение установленных правил и ограничений. Сейчас это одна из горячо обсуждаемых тем. При этом в сети масса информации о совершенствовании систем слежения за гражданами, в том числе с использованием видеофиксации и личных электронных гаджетов. Конечно, мошенники пользуются этим. Не исключено, что именно вы получите смс-сообщение о нарушении установленных ограничений и необходимости срочно оплатить штраф по указанному номеру телефона. В своем видео я неоднократно рассказывал о порядке привлечения к ответственности по статьям 6.3 и 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Иного порядка не существует. Поэтому лучшее, что можно сделать при получении такого сообщения, это игнорировать его. Не нужно переходить ни по каким ссылкам или звонить по указанному в смс сообщении номеру телефона. Еще одна из горячо обсуждаемых тем – получение различных выплат от государства в период карантина. Власти не торопятся помогать населению и мошенники не применули воспользоваться сложившейся ситуацией. Сеть наполнена различными объявлениями о выплатах гражданам в связи с введенными ограничениями. Для их получения нужно лишь перейти по указанной ссылке и заполнить прилагаемую форму указав персональные данные и реквизиты банковской карты. Имейте в виду, что в таком случае полученные сведения будут использованы для обнуления вашей банковской карты. Естественно, никаких денег вы не получите. Известно, что на фоне карантина и самоизоляции онлайн-торговля демонстрирует значительный рост по всем мире. Многие пользуются доставкой товаров и интернет-магазинами. Мошенники используют интернет-ресурсы, имитирующие сайты известных поставщиков услуг, магазинов или банков. Просят внести предоплату за товар или подменяют платежную форму с последствиями, изложенными чуть ранее. Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда и ни при каких обстоятельствах не раскрывайте реквизиты своей карты. Не надо вносить предоплату. Скорее всего, за низкой ценой скрывается мошенник. Жалуйтесь на мошенников в банк или непосредственно в поддержку торговой площадки. При выборе товара используйте только личные гаджеты, пользуйтесь надежными паролями, не переходите по баннерной рекламе с ссылкам из электронных писем или сообщений в чатах и социальных сетях от незнакомых людей. Конечно, мошенники паразитируют на теме коронавируса не только в онлайн-режиме. В связи с введением пропусков в сети появились предложения о их продаже. Правоохранители пытаются пресечь такой бизнес. Так уже 21 апреля 2020 года в Ростове-на-Дону задержан один из таких бизнесменов. За липовый пропуск он просил 9 рублей, а информацию о возможности его приобретения распространял в социальных сетях. Не буду говорить о необходимости соблюдения ограничений хотя бы в целях заботы о здоровье своих близких, но предъявление такой справки сотруднику полиции в случае выявления ее фиктивности может повлечь ответственность вплоть до уголовной по статье. 327 уголовного кодекса другой вариант мошенничества это попытка проникнуть в ваш дом под предлогом санитарной обработки помещения одев костюмы химической защиты злоумышленники представляются работниками ну например санэпидемиадзора дальнейшие события вы легко можете представить сами начиная от незаконных требований по оплате таких услуг или тайного хищения ценных вещей и до разбойного нападения Имейте в виду, что работники государственных органов не обходят квартиры с целью дезинфекции или иных санитарных мероприятий. С вами был адвокат Вячеслав Моноцков. Аккуратно совершайте покупки в интернете и осторожно пользуйтесь интернет-сервисами. Соблюдайте озвученные правила как в условиях пандемии, так и по разрешению ситуации с коронавирусом. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате.